Говорят, Россия самая читающая страна в мире, а мы находимся в Санкт-Петербурге, Невский проспект. И тут интересное действие. Все стоят с газетами. Почему вы бесплатно сегодня раздаете газеты? Мы выходим в поддержку Ивана Голунова. На этой газете запечатано его расследование. Мы посчитали, что это интересный формат флешмоба, раздавать эти газеты бесплатно, чтобы... Все петербуржцы, все, кто не пользуется интернетом или не видели об этой истории, ничего не знают, прочитали хотя бы один его текст. Помимо него очень много людей точно так же остаются задержанными. Подброс – это очень популярная методика для статистики расследований. Во-первых, насчет вот этого мероприятия, многие ходят, говорят, что зачем его делать, если его отпустили. Во-первых, дело еще не закончилось, потому что а, не найден заказчик, он должен быть наказан. Все следователи, полицейские, вообще вся вот эта ветка, которая э, не остановилась. То есть они могли же остановиться раньше. Если люди исполняют свою конституцию, свои законы, что мы видим, не происходит. И, конечно, в любых людях возникает э, недоверие. Ну, по большому счету, паттерн повторяется. Да? Мы видели, что происходило там, два года назад с режиссером Кириллом Серебренником. Мы видим, что происходит с э, историком Дмитрием. Ну, мы много чего видим, но... Мы видим, как это слабо и медленно решается. А сегодня мы за неделю разрулили такое огромное дело. Я считаю, что нельзя арестовывать человека, как бы там, подкидывая явные наркотики. то Никого не устраивает то, что вообще сейчас происходит в стране. Именно свободы слова. То есть ее сейчас просто настолько душат, что становится душно просто и самому дышать. Вот так вот. Иван Голунов на свободе, но на данный момент в нашей стране находятся сотни ни в чем не повинных людей. Среди них и Леонид Волков. Виненные за организацию митинга против пенсионной реформы 9 сентября. Но на самом деле мы все прекрасно знаем, что его главная вина в том, что он не угоден нынешней власти. Мы поддерживаем подобные акции и просим освободить Леонида и прекратить незаконное задержание.